давайте представляем то что вы собственники виллы Prime. подъезжаете кнопочку нажимаете пик ворота отъехали куколка а не участочек куколка а не дом здесь у нас пальма я бы здесь сделал еще бассейн комнатка раз, там у нас кухня комнатка 2 с выходом на террасу привет прекрасные телезрители дорогие мои кто любит частный индивидуальный жилой дом со своим земельным участком, тогда вам ко мне, сюда, а именно быть конкретней на коттеджный поселок Виллапрайм. Смотрим внимательно. Вот так выглядят дома. Вот он, вот он, вот он. Там за ним еще два, точнее три, еще один и вот там справа еще один. Ну, в общем, дорогие мои, здесь очень шумно. Сейчас там на улице прокладывают новый асфальт, поэтому я сейчас вам буду показывать, немножечко спустившись к низу. Дабы отойти от этого шума Давайте представляем то, что вы собственники Виллы Prime. Подъезжаете, кнопочку нажимаете пик, Ворота отъехали Вот этот домик будет выглядеть точно так же Как вот этот готовый И вот вы на территории Так, закроюсь я от них Может быть шума меньше будет Что, стало меньше шума Нифига, по-моему. В общем, там прокладывают асфальт, у нас делают асфальт, асфальтируют улицу. Это ужас, какие они, в общем, работящие. Смотрим внимательно. Вот такие вот дома. Они, как бы, видите, да, красивые, Подстать один другого лучше. Как правило, здесь у нас от 4 соток земли, грубо говоря, до 7. Ну, как оно вам? Ну, весьма неплохо. В зависимости от выбранного дома. Есть домики с тремя сотками земли. Я предлагаю, прежде чем в дом зайти, надо его обойти. Так, дверь закрыть. Опа, дверь качественно входная. Смотрите внимательно. Вот такой вот домик красивый. Это у нас была входная группа. Вон у нас еще домики. Видите, они такие же по образу и подобию. Все в виллах. Праймах у нас здесь Все у нас красиво, аккуратно В каждом доме имеется у нас газ, газовый котел Никаких доплат Видите, вот он газовый счетчик у нас Домики монолитные с блочным заполнением Естественно, видите, газ заведен и газовая труба Газовая труба, заметьте, не желтая, а белая Очень много у нас, очень часто делают застройщики или газовики желтые трубы Нравятся вам эти желтые трубы или нет? Я не знаю, честно, да, среди вас, наверное, есть люди, кому это нравится Но я не люблю желтые трубы, я лучше люблю белые а Лучше всего, что когда трубы в землю закопаны. Смотрим на наш участочек. Куколка, а не участочек. Куколка, а не дом. Здесь у нас пальма. Я бы здесь сделал еще бассейн. С выходом сюда вы выходите и купаетесь. Кук-кук. Кукла-дом. Я всегда говорил кукла-дом. Дом-кукла. Идемте во внутрь нашего дома. Заходим. Это у нас входная группа. Дверь. Дверь можно не менять, потому что дверь капитальная, толстенная. Вверху у нас, видите, вот такой вот второй свет в коридорчике, чтобы было светло. Так я зайду сюда. Ура! Его меньше слышно. Видим, что на первом этаже у нас все свободной планировки и оштукатуренные стены. Застройщик выровнял вам стены, оштукатурил и, естественно, завел сюда водопровод, канализацию, газ и электричество. Вот у нас непосредственно заведено электричество в чехле, электрические провода. Как здесь у нас планируется? Прекрасно, дорогие друзья. Кто не в курсе, рассказываю, что планируется прекрасно. В общем, вот эта планировка 140 квадратных метров. То есть получается у вас домик в два этажа. 140 у нас это получается 70 квадратов на первом этаже и 70 на втором. Смотрите внимательно, как планируется. Ну давайте, комнатка раз... Там у нас кухня, комнатка 2, с выходом на террасу. То есть у нас здесь прием пищи. Здесь у нас зал на первом этаже, там вот у нас санузел непосредственно. И вот тут даже вот как-то можно выделить э, непосредственно прихожую гардеробочку. Вот здесь у нас вот такой вот выход, видите, вышли вы такие, в бассейне искупались, здесь на беседке посидели и взяли и обратно зашли. В общем, как бы все чин-чинно. Да? Хорошие, качественные дома. Вилла Прайм. Почему Вилла Прайм? Ну, не знаю. Потому что такой, наверное, для жителя Льва, скорее всего, продаются эти дома. Смотрите сюда. 70 квадратов на втором этаже. Здесь у нас, конечно же, уже даже видно немножечко море. Смотрите. Хочу отличительную особенность сказать. У нас здесь весь второй этаж, он монолитный. Просто монолитный. Получается, у вас никакая не ни мансарда. А посмотрите толщину монолитной плиты 25 сантиметров И это ужас, дорогие друзья Там у вас чердак, туда можно сложить много старого барахла, всяких вещей В общем, много чего не нужно Так, что тут у нас? Видите, какие красявые соседи у нас И, конечно же, вот там вдалеке у нас видно море, аэропорт и Адлер Если что, мы в Адлере Выходим сюда Это у нас большущий балкончик на балкончике чем будем делать? Не забываем, он тот домик будет выглядеть так же, как вот этот. Не успеете оглянуться. Через месяц здесь будет все выглядеть вот точно так же, как на этом. Только, короче, это, как говорится, идентичные, одинаковые дома. И вот наша территория уже вид сверху. И там наверху наша еще территория, наши дома, вилла Прайм. И прекрасный балкон, само собой разумеется. Как бы вам это, дорогие друзья, нравится, не нравится, я думаю, энта удовольствие, ну реально не может не понравиться, потому что здесь есть беспроцентная рассрочка, здесь проходит ипотека, сделки регистрируются в Росреестре, по договору купли-продажи, высоченные потолки 3.30 в вашем индивидуальном частном доме. И, конечно же, все соседи архитектурно одинаковые, то есть друг на друга похожие. Нет такого, что ты выглянул из окна, там у тебя порнография, понимаете. Не порнография, там не муж жену обнимает, грубо говоря, а выглядят отвратительно соседские дома. Здесь все как на подбор. Все, как говорится, везде красота. Так, я не понял, дверь, что за фигня? Так. А, все нормально. Ручка заела, как говорится, смазать надо. Вот такие вот дела. Еще раз, цены. Какие здесь цены у нас за квадрат? Вот, грубо говоря, вот здесь у нас э, вот такой вот домик можно купить в любом домике. Вон в том, в том, вон в том, повыше, пожалуйста, любой выбирайте, дорогие друзья. Цены 180 тысяч рублей за квадрат. 140 квадратов умножаем на 180 тысяч рублей за квадратный метр И живите, кайфуйте КП Кил... Вилла Прайм Построен специально для постоянного гармоничного проживания Вдоль от городской суеты Ну это да, не соврать а, При всем этом необходимая инфраструктура Для комфорта, проживания и отдыха Находится в 10 минутах езды Но ну, это на самом деле да Школа-садик в 5 минутах езды на западной стороны КП Вилла Прайм У нас примыкает к Дороги Адлер-Красная Поляна. Да тут у нас до Адлера, реально, дорогие друзья, именно конкретно до Адлера, говорю, мы и так по Адлере. Ох, грибочек нашел. Смотрите, грибочек. Видно? Грибик. Опята, наверное. Дорогие друзья, будете собирать опята, не выходя с территории виллы Прайма. Короче, у нас тут дорога на Красную Поляну. Буквально, как бы вам сказать-то, э -да, ехать до Красной Поляны у нас здесь ну, 20-25 минут езды максимум, дорогие друзья. Земли у вас от 3 до 4 соток. Ну, вот в среднем, грубо говоря, как правило, да, как тут выглядят у нас наши дома. Здесь у нас на территории ландшафтный дизайн, брусчаточка, вот такой вот прекрасный от соседа, чтобы он вас не видел. Ну, и тут вот типа декоративная штукатурочка. Ну, и мой номер 8918 880 07 47 Звать меня Дима, Дима ДимаЮДВ. Звоните, пишите, дорогие друзья. Ну, и не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. Давайте. Кич, еще раз пройдем по нашей вилле прайм еще раз говорю цена официальная не окончательная есть беспроцентная рассрочка и конечно же скидка реальному покупателю всегда торг я всегда делаю реальному покупателю торг поэтому наберите меня будет вам и скидка и торг и лучшее предложение и конечно же Красота, будете жить как король, как царь в Вилле Прайм. Звоните, пишите, дорогие мои друзья, не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. Увидимся, всего хорошего вам. Не забывайте обращаться. Написали мне на WhatsApp запрос, сказали, Дима, хочу то-то, то-то, денег столько, подскажи, помоги, что можешь, предложи. И все, все у нас получится, увидимся, пока. До скорой встречи, дорогие друзья.